Какая-то движуха тут намечается. На завтра. Это Лады из России. Рядом с этим местом течет река Муховец. По-русски называется Муховец. Гидроузел. лисичка бежит или это поросеночек познакомимся с тобой Ой, иди сюда. Иди сюда. ты поросеночек или ты лисичка Да я тебя поглазвить. сюда. <реш> О, все. Все, пока. Анна Вид, ты такой симпатяшка? А на самом деле ты злой, да? Я вот не знаю, туда пойти. Там какие-то люди. Какие-то подростки. Туда пойти. Или вон туда. А пойду я по лесу. Только ты не гавкай на меня, ладно, пес? Ах ты, какой хороший. вас не слушаю в Беларуси очень темно ночью, темнее, чем в Каменске-Уральском. Это моя иллюстрация для музыканта Шелби Синке. Печатается на резографе в американской типографии по Чанге Пресс. В этот weekend я решил посетить выставку Беларусь интеллектуальная. Вначале тут показывали на улице белорусскую технику, российские машины, можно было увидеть вот виртуальную реальность квадрокоптеры боевые красивых военных женщин установки для телепорта вкусную картошечку Горизонт показывает прозрачный экран. Я смотрю на себя в тепловизоре. Пока есть, Вы задаете нужные точки, оно вам ротея не выдает. А я думал, она сейчас узнает, что я совершил год назад. Это думаю не узнает, но поблизости думаю да. где-нибудь есть такие можно было попользоваться электрошокером сейчас рубка на мячах будет скорее всего забыл И что дождет кто-то прячется сидит кто-то тут тучи а я иду до короны за курицей гриль. я не знаю успею или нет до дождя а вон корона вот возле того здания вот этого блин чуваки никогда не брите ноги запомните